Наблюдая за происходящими событиями, я все более и более убеждаюсь в глубочайшей мудрости. Действительно, это уникальный процесс, который сейчас происходит в мире. Общий кризис, кризис финансовый, кризис здоровья. Все это подталкивает человека комплексно подходить к своей жизни, измерять свою жизнь не только теми материальными ценностями, которые есть в него, а именно той глубиной, теми ресурсами, которые есть в нем самом, и которые создают его, могут создавать его счастливую жизнь, реально счастливую жизнь. И эти ресурсы находятся уже в более тонких, более глубоких его Телах, где хранятся мощнейшие энергии, где хранятся огромные возможности. Мы сейчас с вами приступаем к изучению энергоинформационного тела человека, то есть его тонких тел, где заложены многие программы, где существуют многие ресурсы. Нельзя сказать, что в физическом теле мало этого. Просто физическое тело нам более-менее известно. А вот тело тонкое, тело тонко-материальное, тело более тонких тел, тела более тонкие, вот они как раз для нас мало малоизвестны. Поэтому те ресурсы мы еще не раскрыли. Только единицы людей их раскрыли. А сейчас дается возможность как можно большему числу людей найти эти ресурсы и открыть. И первым шагом, раскрытию вот таких вот бесконечных буквально ресурсов человека, уходящих в тонкие тела ввысь, это является изучение Тинуса, изучение его матрицы, тонкоматериальной матрицы, где хранятся, где хранятся его проблемы и по здоровью в том числе до семи колен. И это мы можем и не просто изучить, мы это можем использовать для раскрытия своих ресурсов, мы можем это запустить свою жизнь в виде новых каких-то своих возможностей. И вот это первый шаг мы с вами начинаем в этом месяце. Я запускаю специальный курс для того, чтобы мы с вами не только не боялись того, что происходит вокруг, а наоборот, мы воспринимали это как импульс, как знак, как толчок к тому, чтобы мы раскрыли себя и свои новые возможности. И вот мы эти возможности раскрываем. Это только первый шаг. Я уже готовлю еще второй шаг в этом направлении. Так что мы пойдем с вами в направлении расширения своих возможностей за счет своих тонких тел, за счет своих супервозможностей, находящихся в других энергетических слоях. Так что приглашаю вас в конце месяца включиться в курс по преобразованию своего тимуса, как одного из важнейших в организме элементов по защите человека, по созданию его мощнейшей иммунной системы. И это в наших руках, и вы это увидите. Давайте, друзья, начнем с этого. Я хочу видеть у вас радостные улыбки, я хочу вас видеть здоровыми и счастливыми. Давайте творить это вместе. И то, что я предлагаю вам, это действительно проверено, я год исследую это, усовершенствую, работаю с этим, и мы с вами таким образом начнем новый процесс, новый этап в своей жизни, включение, реальное включение тонкоматериальных своих ресурсов в нашу жизнь.